Капсулы жизни и другие передовые разработки в самых разных сферах от транспорта до медицины. Все это представлено на международном форуме технологического развития «Технопром», который сегодня стартовал в Новосибирске. Несколько тысяч участников и в очном формате, и в дистанционном. К чему приковано особое внимание, знает Артур Коньков. Больше всего новинок, конечно, из России. Приехали главы инновационных центров, наукоградов. Всего более трех с половиной тысяч участников. Некоторые энтузиасты предлагают кардинальное решение проблемы в области изменения климата. Например, строительство подобных домов будущего. Здание не за счет ТЭЦ питается, а за счет конвертации энергии ветра в электрическую. Способно обеспечивать себе электроэнергией в размере 200% от собственных потребностей. Макет «Город лес» был собран за рекордный промежуток времени за один месяц. Основной трудностью это были экстремально короткие сроки изготовления макета, но мы с ними прекрасно справились. И отличная команда подрядчиков нам помогла в этом. От выставки мы ожидаем заинтересованных людей, которые хотят того же, чего и мы, это реализация зеленой энергетики и эффективного энергопотребления. Также людей, которые... Хотят, чтобы проект как можно скорее реализовался. Отзывы очень хорошие, говорят, что у нас самый интересный проект на выставке и самый крутой. От себя хочу добавить, что у нас классная команда специалистов, и мы друг другу очень помогаем, что значительно сократило нам время работ и качество выполнения макета. кто подходил и говорил что самое интересное наверное экспозиция что здесь есть не в плане там оформления здесь есть там и роботы какие-то э, там какие-то голограммы еще что-то там серьезное, ну я но это уже все люди видели это все было вот сама идея людей как бы цепляет им интересно реально что-то новое остальное они уже где-то ну как бы видели условно Эта выставка, во-первых, покажет э, то, насколько много у людей осталось вопросов из тех, кто уже знает о нашем проекте, э, увеличит популярность среди новосибирцев и представителей других городов и, возможно, стран, которые здесь побывали, вот, и более точно расскажет о проекте, э, исключит вопросы у людей, которые только столкнулись с ним и которые скептически относятся к данным технологиям.